Итак, ребят, всем здорово. сейчас мы будем разбирать тактики игры штурмовиком на рм -чиках. Карт в принципе довольно много, но чаще попадаются карты дворец, пункт назначения, мосты, но это как по мне. Поэтому их будем разбирать в первую очередь. Кстати, когда после обновления начался новый сезон рейтинговых матчей, я все-таки успел взять первую лигу в старом сезоне. И получил коробку удачи, где мне выпал скин на Матебу «Нефритовый дракон». Ну а мы начинаем. А для начала у нас карта Дворец, сторона атаки, и сейчас я буду заходить на точку 2, пройдя через коридор на левую арку. Здесь может встретиться один враг, которому в любом случае нужно будет попасть в голову и пройти немного вперед. Но когда моя команда также зайдет на плент, я бывает встаю на этот ящик и жду, когда враги будут подниматься с центра. Обычно их выхода я не дожидаюсь, а пытаюсь поймать их на перезарядке. И после чего расправившись с ними, занимаю такую стандартную позицию на прием и жду последнего врага. И сразу же посмотрим, как же у меня получается защищать точку 2. Вешаем под ствол и проходим на вот такую позицию. Если сделать все быстро, я как раз успеваю встретить врага на заходе в коридор. И если повезет, даже его забрать. Но потом под гранату захожу в арку и добиваю тех, кто там остался. Вообще, играю штурмовиком, где-то сидеть и ждать врага мне не очень-то нравится. И, к примеру, часто даже играя за защиту... Я ищу пути, по которым можно поджать врага, что часто бывает неожиданным для него. А теперь карта пункт назначения сторона защиты». Также использую подствол в самом начале раунда. Пробегаем и стреляем туда, если это раш единицы, подствол очень хорошо выручает. Но дальше можно встречать всех остальных врагов, которые будут заходить на плент. Едем дальше, теперь у нас карта мосты, встречается она очень часто, единственное, что вы должны научиться хорошо делать, это запрыгивать со скалы на этот мост. Дальше с обходки встречаем чуваков, кстати, они очень часто любят выходить на сломанный трактор, туда можно сразу бросать гранату или, к примеру, зарядить по поствол, в принципе, это тоже будет правильным решением. Но я обычно занимаю эту позицию у синего фургона, сажусь слева от него и жду выхода врага, при этом слушаю, не пойдет ли враг с тройки. Кстати, кто не знает, тройка это то место, где находятся эти коробки. Ну и как вы понимаете, просто так зайти на плент я не могу, обязательно должен буду прочекать все эти позиции, на которых может находиться враг. И после чего также осторожно проходить дальше. Если вам правда нравятся такие видео, не забудьте поставить лайк. Для меня это будет огромным стимулом делать такие видео чаще. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну а победителем в конкурсе на 1000 кредитов становится Дмитрий Сухов, с чем я тебя и поздравляю. Отпишись мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз.